Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Go Play Games. с вами я, София, и мы продолжаем в The Messenger э, игрушечку играть. У нас вторая серия. Мы в прошлый раз наслушались кучу всяких очень интересных и прикольных, клёвых историй. Ай, да ты мать! Ать, ать, ать. У нас есть правило номер один — это не спешить! И куда же я так понеслась-то? Нарушая все свои правила законы... А? и законы. И пролетая мимо очень интересных мест. Так, тихо. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Вс ⁇ плавать я вроде бы научилась. а а а а, -а, -а, -а, -а, -а, -а. Всё, Разобралась. Я что-то это... Троплывать почему-то? Какого-то черта. Так, нам нужно... Ломать печать силы Будем собирать их Я надеюсь у меня получится Как-то их вот полностью собрать а, а зачем я шла а, ту, а, двери открылись, точно, все А то я сижу такая, а почему я шла Так странно зигзагом А там двери открылись Все нормально Все нормально, все под контролем так, аккуратно, не спешим. Аккуратненько. Аккуратненько. Идем. Да, что ж такое, аккуратность! Где? Где? Аккуратность! О, хорошо. Так, забираем, все, забираем. Так. Проползаем вниз а -а, Не спешим. Не спешим. Стараемся быть аккуратными. Жизнь попросту. Не тратим. Стараемся экономить так спокойно спокойно спокойно во хорошо хорошо сразу все проплываем аккуратненько Блин, музыка тут классно <гас> а? нормально нормально выжили нормально живем так все ага мыши так убиваем Так, ну, вроде мы держимся нормально. Так, это чисто сохранение. Скоро, я думаю, будет босс. Так, привет, братан. Пока, братан. Раз зашли, поздоровались, вышли. Так, тут упал мост. А там что? Ага, тут это какой-то заход очень интересный такой. Давай, давай, давай. Что у нас тут внизу? Так, чуть, -чуть поближе, вот так вот, хорошо! <кười> <кười> <кười> <кười> <кười> От того, что читала в прошлой серии много, горле першит сильно теперь, может это, голос у меня немножечко похрипывает, если вдруг что, не обращайте внимания. Нормально. Главное выстоять. Так, ну жизнь нам пока что не нужна. Очки нам на это никакие не дает вроде бы, да? Тогда проходим дальше. Оставляем ее. Так. Чпоньк. Чпоньк. за свидосы. Так, ну они все равно появятся сейчас заново. Ну давай, плюй. Да, еп твою мать. таки попали по мне. Разочек, ну попали. Так. А вот и маги подоспели. Окей. Если кто не понял, я, я я сама не поняла, как я сделала. Я смогла в него э, кинуть э, этот самый... Шт, шт, звезду эту, как она? Сюрикен. Сюрикена я, я в него кинула, оглушила его, а потом пришла и убила. Я сама в шоке от того, как я это сделала. Но это было очень красиво. Что такое? Здрасте. Это босс уже? А, нет, не босс. Ах ты же блин. А? Спокойно Но мне нравится мой способ. Я думаю, я буду им пользоваться. Так, но ну это можно сделать вот так вот. Вот, все забрали, все разобрали, все замечательно. Идем дальше. Наслаждаемся игрой. Отдыхаем. Релаксируем. Так. Стараемся аккуратно. Никуда не спешить. Вот. сдержать. А где я? А, господи, я потерял себя. М -м -м. На. Мешать будет. Это не а я тут не смогу. А, присесть надо. Садимся. Все. Эти сразу все встали. Привет, братаны. Куда побежал? Стой! Стой, подожди! Убежал! Убежал от меня! А, тут это на, на скорость. А? А? А? Блин, я могла сам передать! А? Боже, боже, боже, боже, оно еще и назад едет. А -а -а. Я думал просто походить тут поискать какой-нибудь какой секретик. Но вроде ничего нету. Я, по крайней мере, пока ничего не вижу. Если вы знаете где-то где, где какие-то... А, ну, блин, я же заранее записываю, конечно. А. Тем более у нас тут намечается ремонт. А это значит, что все мои записи заранее Это прям замечательная инвестиция При условии того, что походу пьется выходные следующие У меня, ну как, как сказать, следующие. у меня сегодня 12.03 То есть У меня уже, получается, эти выходные Они, наверное, уже пропали, да? Я что-то, я даже не знаю, какого числа у меня выйдет, выйдет Эта игра Ты козлина, бесишь меня Короче, я очень сильно заранее записываю, блин, и по ходу пьесы, слава богу, блин. У меня вот эти вот, получается, заранее за записи от отобрали. Вот это вот дни отдыха моего. На что я на самом деле хотела потратить. Свою заначку, так скажем. Так, лети ко мне, на меня, на меня, вот, оп, оп, хорошо, хорошо, лети на меня, на меня лети, вот, ай, хорошо, хорошо, хорошо, абсолютно, идеально справляемся, а? нормально, мы молодцы, мы молодцы. Так, у меня больше нет сюрюкенов, так что справляемся сами. А? А? Спокойно, спокойно. Как будут какие? А? Ну, еще и поворачивается, я тебе повернусь. Так, все нормально. Не торопиться, не торопиться, не торопиться. Чат! А, босс этого уровня. Полагаю, тебе удалось добраться до входа во владение Некроманта. Что-нибудь посоветуешь? Об этом э, негодяя известно очень много. Немного. Так, это значит совета не будет? Для начала тебе стоило бы уклоняться от всего, что похоже на злую магию. Ух ты, отлично помог. А еще я рекомендую тебе заглянуть в мой инвентарь и поискать полезное улучшение. Я очень ценю твою поддержку. Слушай, Никомен появился здесь совсем недавно. Нам известно одно, он планирует захватить мир, э, заручившись поддержкой армии нежити. Нам известно. Прости, я хотела сказать, мне, мне известно. Здесь нет никого, кроме меня. Так, о чем ты хочешь поговорить? <как> <как> вот так вот. Так, э, из врагов будут выпадать сферы восстановления. Один зарядцы. Это хорошо. И жизнь, это тоже хорошо. Ну, пока что на жизнь нацелюсь. На всякий случай. Так. <как> <как> <как> <как> И благодаря этой армии нежити скоро все убоятся великого Рокстина. Хе-хе. Ну что еще? У нас гости. На гостей у меня нет времени. Зато у них, похоже, есть время на тебя. О, превосходно. То, вот только снаберешься поиграть в свой, своей лаборатории зла. Мне что, напомнить тебе, кто здесь главный? А сейчас скажи что-нибудь грозное. Да постарайся не опозорить нас как в прошлый раз. О, я, не, я немного тренировался, смотри. В смысле? Подожди. Э -э -э! Кто посмел мой, войти в мои логово? Ох, неужели это гонец? Похоже на то. И что теперь делать? Выкрадем свиток? Конечно же. Короче, план. К бою! Узри могучу мочь! Ракс... Ракстина Великого! Так... А как... Как... Как... Как... подожди Как... а увар... а Вот как уворачиваться! о о а Понял... А, не работает... а Вот так... Блять, убежал. Ох ты ж, блин. Ай. Ай. Ай. Ай. Мимо! Козлина. Так вот. Так. Так. Так. Так. Ага. О, хорош. Тихо. Вниз, вниз, вниз быстрее, быстрее, быстрее. Так, так, так, так, так, так, тихо. Подпадаюсь под, штука, встаем. Все под контролем. Так, он ускоряется, он ускоряется, прям это очень чувствуется сейчас. Или это просто музыка ускоряется? А я паникую? А! Стой! Хорош. Ой! А я могу нанести больше, а! больше одного удара? Это круто! Так? Ага. Окей, давай, поближе, поближе, поближе. Так. Ой, я вообще его избить могу. Тихо, а! тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, спокойно. спокойно. Осталось надо, надо продержаться. С первого раза его тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, Эй, ну ты что? Уклониться было проще простого. Ты что, играешь в перчатках? Иди в жопу, козлина. В перчатках играешь? Ладно, пошли. Но мы его сейчас а, прямо убьем. У нас первые несколько жизней. Они просто, ну, а, в никуда ушли. Пока, мы, пока разбирались, пока смотрели, как, что, куда, к чему. Так. Как с ним драться, мы теперь знаем. Так, давай, давай. Блин, не получилось прыгнуть. Прикиньте. Так, здесь да, да, да, да, да, да. Сейчас все будет, сейчас все будет. Ну, где-то падла, давай. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас убьем. Он такой легкий, легкий, все хорошо. Простецкий босс. Так. Ага, все, вижу, сейчас все будет. Так. Получил по башке. Угу. Есть контакт. Есть! Как мы его, а? хирак херак Я сдаюсь. Минуточку. А, я сдаюсь. Все кончено. Наши злые силы уже явно не действуют. Даже усыпь моего с ног до головы. Ну и какие будут предложения? Я слушаю. Не знаю. Просто надо что-то заменить. Например? Начнем с самонаблюдения. Что все это нам принесло? Нелепо! Я останусь при своем зле! Вот так. И как ты добьешься хоть чего-нибудь, если я не буду держать тебя при всем э, этом в руках? Ну... Я мог бы, то есть да весьма неплохой аргумент. Что ж, стало быть, решено. Ступай, гонец, мы обещаем не причинять этому миру зла. вот и все, вот мы и поборолись. Мы молодцы. Мы победили второго босса, правда, с одной смертью, но, блин, куда деваться? Да, кстати, типа всякие Какая муза Что-то мне это напоминает, эта музыка а? Что-то знакомое прям Это задолбал, танцоров мерзкий ну что-то да Реально? Ой, тут еще да да Все, я поняла, что это такое. Так, подожди. Так, взять, взять. Сейчас. Музон вообще такой качает, качает прям. А, тебе что-нибудь нужно? Чат. Текучая локация. Бамбук выручай. Наверное, после катакон это зрелища для твоих глаз, как бальзам на душу. Еще бы. Насладись этим видом на всю катушку. Из всех мест, куда тебе предстоит попасть в ходе этого приключения, здесь наиболее ясно ощущается... ощущаешься себя в отпуске. Ощущаешься себя в отпуске. Попробую, просто я и подумать не мог, что в мире есть что-то настолько радостное. полагаю, это характеризует скорее склад твоего ума, нежели сам мир. Так, о чем ты хочешь поболтать? Так, об осколках времени. Что за кристаллы я собираю? Значит, ты из тех, кто сначала трогает неопознанные магические объекты только потом стоят вопросы. Это осколки времени, с их помощью я могу усиливать свои способности. И как это работает? Именно так, как мы это делали до сих пор, ты выбираешь то, что тебе нужно и даешь мне необходимое количество осколков, чтобы я мог сделать свои дело. Я о самом заклинании. Оно сложное. Но мне любопытно. А я занят. Может, тебе есть что рассказать? Конечно же есть, но сейчас не время. Почему это? бомбоково ручья. Тут настолько солнечно. Насколько это вообще возможно в этом проклятом мире? И что? А то, что я предлагаю тебе воспользоваться возможностью и поиграться, поиграть на улице. Ну, пока. <поткрылся> Он, короче, нас выгнал. Так, улучшить. Что мы можем улучшить? Так, для этого нам нужно 200. Что у нас тут еще? О! 320. Усиление защиты. Два или более, за сокращается на... -а, а, зашибись, это тоже хорошо. Тысяча. А -а -а. Так, ну... Будем от малого к большему идти, да? Тогда уж. Двести, копим двести. Копим двести. Идем. Пошли дальше. а! -а, -а. А, что там? Подождите, подождите Вот это сломать Это сломать И туда А, тут, наверное, там смерть, наверное, внизу, да? Ладно Стараемся не умирать По мере возможности Так но мы очень хорошо движемся, прям вот, бодренько О, отлично попадаем Так гл гл глупо получить урон, просто обидно, печаль Ну, в принципе, тут все на это рассчитано На то, что ты будешь в а -а -а Что это за голову, господи боже мой? Что ты будешь глупо получать урон Серьезно? Тут прям нужно попадать по ним. То есть это надо четко нажимать на клавиши? Вы что? На кнопочки мои? На моем джойстичке? Чуть -чуть в головы какие-то непонятные летают. А? Так, спокойно. Вот так вот. Вот опасненько сейчас. Ты кто? А? Нет, Чси! Ты охренел, нет! Как тебя убить-то? Что ты такое? Какого черта? Я его убила? Или спугнула? Вот же херня, приперся ко мне. А, эти штуки. Штуки. Блин, я помню, как убивать. Это благо, я помню. Ой, как хорошо, как хорошо. Больше, больше мне штук. Больше, больше. О, жизнь восстановили. Идеально. Так, ну, сюда нам пока никак не попасть, блин. Ну да. Вот видишь, у них, у них под пастью вот эта вот красная штучка такая. Вот это, по ней нужно попасть. И тогда цветок рассыпется. Ну-ка вернись, вернись сюда обратно. А эти еще и летают, марочка. Отлично. Ну, как я и обещала. Блядь. Ну да, все равно на 320 мы не, не заработали. Ладно. От, меньше, от, от малого к большему. Да. Улучшить. Чтобы сюрикены у меня выпадали Побольше, почаще, получше. Так, продолжаем двигаться. Я все, Мне нужно запомнить то, что вот эти вот зеленые они... с панцирем, они прям. Им нужно несколько ударов, чтобы. А -а -а! Сука. Их, значит, снаряды пролетают, а мои нет. Как это вообще понимать? А -а -а -а -а! Так честно А тут, наверное, надо было припрыгнуться, да? Это я, я же молодец. Так. Хэт. Тихо. Да что по всех? Да что ж такое! Сейчас я тебя убью, подожди. Вот, и жизнь дела заодно. А -а -а, подождите. Нет, я все заберу, я все заберу, все заберу. Так. Так. Э, ну, почти, почти, почти, почти попало. Музыка вообще огонь. Да, ё-моё. Так, тихо, спокойно, спокойно. Сюда всякие. А там, кстати, вон там внизу, видите, тоже можно пройти. Тоже секретик такой. Но боюсь, что сейчас нам это все дело недоступно. Опа. Так. Ах, тут сука, попал все-таки, а? Ну, подожди, ты у меня. Я тебе сейчас это устрою. Так, нам ничего там не надо? Нет, вроде бы. Так. Да -мо! мое не спеши, не спеши, не спеши Это что, не отсюда? В смысле не отсюда? Сука Не спеши, не спеши Пожалуйста, не спеши Не спеши, блин Спокойно а, блин, я же его могла убить по другой стенке, взобравшись, ё, моё! Я видимо уже всё подустала слегка. То есть сегодня прошла еще одну игру, я ж молодец. Да. Кто дебил, я дебил, который спешит, ужасно спешит, постоянно куда-то пытается, да? Так, аккуратненько. блин, и ничего не замечает уже вокруг себя. Я знаю, мне как-то ком комфортно, если вот прям вот быстро-быстро-быстро-быстро. Но проблема в том, что если ты быстро-быстро-быстро, то ты ни хрена не, не, не пол... не это самое. Постоянно будешь помирать. А нам это не надо, нам нужно спокойное прохождение игры. Правильно? Правильно. Так, тихо, стой! Куда полез? Тихо. Поняла. Проще вот так вот. Ха! Да, сука. Так, ну, выжидая момента. Хорошо, выжидая момента. Еще лучше. Так, проходим. Все, погнали, погнали, погнали, погнали. Аккуратно! Боюсь, мать. Так, о, восстанавливаем жизнь, замечательно, проходим, проходим. Так следим за этой головой, вот так вот. Хорош. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Я стараюсь быть максимально аккуратной сейчас. Как же как качает, чтоб ее. МОЛОДЕЦ! ПОЗДРАВЛЯЮ! Там вот внизу тоже что-то было, да? Какая-то штучка? Ага, вижу там. Так. Ой, опять эта херня. Херню эту поднимать надо. Ну, давайте сначала мы уберем вот этого все, Вот этих вот. Так, эти какие-то псы! Я не понимаю, что это за псы, откуда они берутся и почему они тут летают. Да ё-моё. мое а? Да что ж такое? Разлетались-то? А! а! Еще эти падают! Б, -б, Б нормальный, нет! А! Хватит, хватит, хватит! Подождите! Что вы делаете? Чуть-чуть пониже, чуть-чуть пониже, прям. чуть-чуть, Уйди, не мешай. Пад... А, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Все, все, все нормально, все хорошо, все хорошо, все нормально. Все, заходим. Мы молодцы, мы выжили, мы смогли. Да, чат О, мы почти до босса дошли, да, серьезно, так быстро? Ну что, полагаю, дальше нас ждет встреча с боссом. А, босс у вамбуковоруча? Смешная штука. Ну просто сама обстановка, сам понимаешь, ворота строго по центру, симметрично расположенные фонари, никакой прокрутки. Вот я и подумал. Слушай. Ты можешь сколько угодно галлюционировать шаблонами и пытаться найти смысл но я же кажется сказал тебе что здесь у тебя что-то вроде выходного и что ну а ты стал бы сражаться с боссом в свой выходной именно что босса нету улучшить а, заряды ци плюс один сирекен. ой это хорошо плюс один сирекен это хорошо Серьезно, не будет, босс? Подождите-ка А вниз? Смотрите, я сейчас пожертвую одной жизни Опа! Ага! Не знаю, как я вот Просто как-то вот Опа, и все Вы тоже это видели, да? Там что-то было с той стороны Я это так просто не оставлю Подождите. Опа, отлично. Ага, ага, ага. А -а -а -а! Не долетаю. Не долет. Не долечу, даже если бы очень этого хотела. Стоп. Ладно. кто то вроде выходного, значит. Мне кажется, у меня где-то на обманывает не, серьезно Ничего себе. серьезно, без босса? Охренено, охрененно какой музон, господи Я в яме. Да, верно. Расстояние слишком велико, мне ни за что не допрыгнуть. Это напомнил мне одну историю. Давным-давно воин из клана белых придумал способ парить высоко в небе. Соприкасаясь со, своб со свободой, а какой они мечтать ты не могли. Многие люди ошибочно принимали их за богов. Невероятно. Да, впрочем, не важно. Вот тебе винксют. Ты получаешь винксют! Находясь в воздухе, нажми и удерживай А, чтобы начать планировать. А, проходи над гейзерами, чтобы выдвигаться вперед. Тебе что-нибудь а, что нужно? Чат. Также ну, ты хочешь поболтать. Сейчас, секундочку, я это вырежу. Сейчас, секундочку. Мне надо по прям попить сейчас перед этим делом. Я чувствую, я буду читать много-много много читать. Мне надо попить. Да, все, все. все, я попила. Винксьют. Спасибо за, за винксют. Да ладно, испытаю его, да и не забывай о в воздухе, нажми и удержи А. Почему он достался мне бесплатно? а Другие улучшения? Нет. Потому что без него тебе не добиться успеха, нельзя спасти мир за островьями. А еще бесплатные плюшки будут? Есть лишь один способ выяснить это, верно? То есть, то есть тебе следует продолжить свой путь, будучи уверенным в том, что у этого проклятого мира и его обитателей заготовлен для тебя немало сюрпризов. Дальше. Добро пожаловать в боющий грот! А люди здесь есть? Когда-то давным-давно тут жили печерные существа. Они строили всевозможные здания, изумруды, жилы, которого пронизывали эти камни, и верили, что ветер — это дыхание бога. И что-то, о чем мне следует знать. Да нет, разве что о том, что сейчас самое время взлететь! Ну, помнишь, финг который я тебе дал? Да. Прости, недостаточно конст контекстуальных данных я хотел чтобы мои слова имели смысл независимо от того доводился ты тебе уже использует в аэродинамических трубах что-то ты темнишь да что с тобой я дал тебе то что буквально смысле позволит тебе летать а ты предпочитаешь торчать здесь и чесать языков есть что рассказать может тебе есть что рассказать ну, конечно. И вот тебе одна история. Жил-был король, которому было очень непросто управлять своими эмоциями. Он вечно бросался в крайности, всегда был либо слишком восторжен, либо слишком подавлен. И потому ничем не мог довести, ничего не мог довести до конца. Он уже почти потерял надежду разобраться в своей жизни и стать для всего своего народа достойным правителем. Как тут, э, как тут к нему явился странствующий охотник за реликвиями? Чтобы избавить короля от его... Пиды, охотник за реликвиями подарил ему волшебное кольцо, пообещав, что в моменты радости оно будет делать его печальным, а в моменты грусти радовать. Кольцо стало для короля талисманом, и в результате королевство достигло процветания. Когда король скончался, придворный колдун поспешил присвоить кольцо, чтобы, наконец, попытаться понять, в чем был источник его силы. И оказалось, что в кольце не было ни капли волшебства, но, как кольцо, не. Но как кольцо, не таившее в себе магии, могло делать радостного человека печальным, а печального радостным. Что? Что? Что? Предположение есть? Да, не то чтобы. На нем была надпись, и это пройдет. Ого! Глубоко! Это не просто глубоко! Я только что избавил тебя от беспокойства про посредством сказки. Спасибо, лавочник! Э Эй, полегче! Так, давай улучшение. Ну, у нас что осталось? А, медитация. Отныне контрольные точки будут восстанавливать... Ой, восполнение... Это хорошо. <secondaryistles> а вот это вот что у нас? Атака свинг-сьюта. Нажмите x А, 150 надо всего-то? Отлично. Это мы заработаем. Полетели! Оп, оп, оп. А я не знал, что их можно убивать. Уничтожать. <свист> так, подождите. Еще одна штучка туда осталась. Так, тихо. А, они еще и падают эти сволочи. Так. Подождите. Забираем все. Нам нужно все. Как можно там времени? Прип ⁇ м, нама, нама, у меня такое чувство, что тут где-то что-то как-то было. Так. Ну давайте... Св... Ах ты ж, блин. Ах ты... Ах вы ж, блин. Сволочи. Тихо, тихо. Тихо. Не падай. Аккуратно. Спокойно. Не торопимся. Аккуратно проходим. Главное не торопиться. Не торопиться. Так, стреляй. Вот так вот нужно проходить. Подождал, убил. Залез. Вот так вот. все тихо, спокойно. Не. Не бе. Не надо бежать, сломя голову. Стоп, подожди. Что-то есть. Ну, я надеялась по всем трём попасть. Так, знаете, пафосно так. Да, -мо. А? Блин, ты меня бесишь прям. Ну, смотрите, пробил. Отлично, прекрасно. Ебать, это мне пролететь надо? Подождите, мне надо это сейчас осознать, подождите, в голове, Подождите, что? А подождите, не совсем. Подождите. А. Я надеялась, что я могу между этими двумя спасениями последнюю минуту... А! Спасение в последнюю минуту, спасибо, что касаешься, Коляв, мне удалось а, сбежать с ужасно скучного ужаса у -у -у ужина. Господи, почему ужаса? О, у меня же есть это самое, я же могу теперь улучшить себя. Да, улучшить атаку с этого с Винксюта. Все, бай-бай. Пошли дальше. А где я пропал? Ах ты, сука. Там жрет. Это мо, уйди, уходи. Ладно, похер, в принципе. Пляшем. Да просто, про про просто надо это И... Да что ж ты будешь делать? Просто пробегаем тогда. Да, -мо! Все равно мне это все дело потом не вернет. Подождите я вернулась сюда, я хочу вот это вот все осознать. Твою ж мать, ты серьезно? Бать. Это, блин, это конечно нечто. Спасибо, что открыли мне дверку, и вы это самое. Я просто я увидела это, это, и у меня глаза на лоб полезли. А! Отлично, у меня в самое начало. Ах, хорошо. А, он уже несколько, несколько их пробивает, да? Ох, -мо! Ага. Так. Спокойно. Оп. Аккуратненько. Да -мо, ждать надо, ждать! А? И не торопиться! Осколки сколько ряду двадцать семь. Во сколько мне удалось собрать? Хорошо, что меня прип... э, приписали к тебе. Да-да-да, да-да-да. Ай это так! Сколько там надо! Подождите! Сколько там надо, чтобы его уменьшить? Да! 400 Но 400 неплохо! Все, набираем 400 и избавляемся. Ну, он, он будет меньше со мной летать. Все, тихо. То есть он будет на... сильно меньше со мной летать И благодаря этому я смогу Получше качаться Ладно, пошли. погнали Спидран! Который я себе запрещаю Блин Аккуратненько сползаем. О, хорошо. Стоп, не торопимся. О. Во. Теперь вот тут аккуратно пролетаем. Чупон. Аккуратненько пролетаем. Чпонь. Аккуратненько пролетаем. Чпонь. Аккуратненько пролетаем. Чупон. Пролетаем. Чпонь. Пролетаем. Но не мимо мое-мое. Да, давай уж. Ладно, ради двух уже не полезу туда. Здраахуете. Так. Мало мне носорогов было. Теперь эти братаны тут. О, сохраняшечка прошла. Так, ну там я внизу не пройду. Это я вам прям гарантирую. Так. Да, что ж ты будешь делать? Так, так, так, сшибаем все. Аккуратненько проходим дальше. Вау, братаны, вы что это? Спокойно. Закидали прям. Так, тихонечко. Ага. Блин, падла. Ладно. Пока держимся. Тихо, тихо, тихо, подожди, подожди. Сука! Сука! Сука! Ать! Есть! Убили. И даже жизнь восстановил чуть-чуть. Молодец! А в смысле не попали? Нормально, нет? А? Никого не напоминает? Тоже из старых Сеговских... А, Дэндивовских. Это скорее всего дэ дэнди. Так, подожди, подожди. Это надо надо по-другому. Сейчас. Вот так вот. И пошли. Побежали, побежали, побежали, побежали. Так, это вот так вот ждать. Все, теперь внизу. Так, отлично. Блин, сука. Зацепила. Нормально. Блин, нет, не нормально. Мне осталось одна жизнь. Дети кидают, успокоиться не могут О, восполнили, хорошо, отлично Так, ну мы молодцы, мы справляемся Рисуем домик Так, тихо, спокойно, спокойно, спокойно Да твою же мать Не очень ровно получилось Полететь в другую сторону Так, убиваем, убиваем Тихо, спокойно Так я так понимаю, там можно... А, -а, а, Да, забраться вверх можно, но туда пройти некуда Там прохода дальше никуда нет Я, я думала, я надеялась, что там секретик какой-нибудь будет я, я люблю секретики а -а -а -а. Вот, тихо, спокойно Где же там босс-то уже? Я уже соскучилась по боссам Решили меня целого босса на уровне ты? Отпуск, отпуск мне дали Не хочу я отпуска, я хочу босса бить Да что ж ты будешь делать-то Цепляю их и цепляю Не спешить Вот что я буду делать Не спешить На тебе по башке И тебе по башке на Всем по голове Оп Тихо, спокойно О, так ну, нам тут собирать нечего. Ну, короче, я пошла. Прождите. А вдруг там это... Он мне сейчас что-нибудь расскажет про босса. Есть что? Нет, ничего нету. Ничего не рассказывает. Значит, идем дальше. Как сейчас времени? Ой, уже скоро заканчивать пора. Ну тогда босс, походу, пьеса будет уже в следующей части. Иди отсюда. А подождите, подождите. Как ты? Да, жопочник вот так вот нехер нехер тут летать так пока вот тут вот нормально все пролетаем пролетаем тут аккуратненько все забираем забираем не цепляемся да ё-моё. Хорош. Живем. Живем пока. Пока живем. Э, нормально. Так, проходим. С каким звуком они помирают? Что ж такое, блин, я все пытаюсь попасть по этим штукам Которые он изрыгивает из себя Так, во, попали Так, этого надо подольше мочить этого... Это я уже влагу Вы послушайте, с каким звуком он помирает Эй! Тай, ёпта, твою мать, стой тихо О, там что-то есть, подождите-ка, подождите-ка Подождите-ка. Или... Нет, там что-то есть определенно точно, но оно, но оно не ломается. Ладно, разберемся походу потом. Так. Тихо, тихо, тихо, тихо. Спокойно, спокойно, спокойно, спокойно. Да, давай. Что ж ты будешь делать-то? Все, я начала торопиться, начала спешить усиленно. Куда, непонятно. Главное спешить. Хоп, хоп. Хорош. Подожди, сейчас мы ему пожопить надоем. Типа, не убегай. Мы хорошо справляемся, мы хорошо идем. Сколько там времени? О, пора заканчивать, пора заканчивать, пора уже заканчивать. Уровень долгий такой. Я уже надеялась, это самое. А, а а Опа, тихо! Ай, хорош! Забрались в секреточку. А? Молодцы же есть. Еще чуть-чуть, и мы сможем а, как раз купить вот эту вот херню, чтобы после смерти к Варгалу или к, как, как, как, как он там До нас не докапывался Долго, особо долго Конечно, за такую херню жалко бабло тратить Но, блин, что делал, что делал? Придется а! Блин, с одного раза Не поддыхаешь, блин Запомнила, говорю я вам Запомнила о! Тихо. Спокойно. Не, вот с этими вот магами просто это офигенная тема. Сначала этот самый кинуть, блин, как его там. Звездочку, а потом прибежать. О, а вот и до босса дошли. Босса тогда будем в следующий раз валить. Босса будем валить в следующий раз. Все. Нет, музыку, давай музыку. Спасибо за то, что были со мной, за, за то, что смотрели меня. Оставьте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем спасибо, всем пока-пока.